У нас уж поправь, что осталось у нас 10 минут до конца работы, значит у нас выгонять. Сколько? 10 минут. Давайте а до туда... 8 вам минут. Начало. Да, да. Олег наблюдатель Петербурга. Ну, вот, Дмитрий Валерьевич сказал, что выборы без ошибок у нас не происходит. Посмотрим, сколько этих ошибок, образуемых на участках, не приводят ли они к подрыву к устройства, сказал Александр Владимирович, следующий слайд. И анализировать будем. Только такой аспект, как голосование по отрепительным удостоверению. То есть можно по-разному анализировать итоговые протоколы. Речь идет об анализе исключительно итогов, официальных итоговых протоколов, которые вы любите в том числе пожалуйста. Значит, такое понятие «местные избиратели». Местные избиратели – это те избиратели, которые имеют место жительства на участке, ну или заранее внесем список избирателей. Значит, получить количество местных избирателей на участке очень просто. Нужно посмотреть в итоговом протоколе первую строчку, это количество избирателей в момент окончания голосования, и вычесть из него количество людей, которые проголосовали, соответственно, под открепительным удостоверением на участке. Значит, что нам дает это? Дает много интересных вещей. Да, ну вот, тут уже, того, из чего состоит э э э строкан Меродин Турхакова. Да? Это зарегистрированные местные избиратели, плюс в течение дня э добавляются еще туда люди, проголосовавшие Следующий слайд, пожалуйста. Э вопрос такой. Э могут ли существовать какие-то местные избиратели, которые обладают активным избирательным правом по адмандатному округу Думы, но не обладают таким э правом по э федеральному округу? Но ответы все очевидны. Таких людей не существует. Посмотрим замечательный ВИК-137, Северстовский район. И количество итоговое количество зафиксированных избирателей у него по федеральному округу и по одномандатному округу – 1278. Но если мы посмотрим на количество людей, которые проголосовали по открепительным удостоверениям, мы увидим, и это неудивительно, что по открепительным удостоверениям по федеральному округу проголосовал 220 человек по адмандатному округу 113. Ну, понятно, не все, пришедшие на этот участок с отрепительным удостоверением были зарегистрированы на территории этого округа, они не имели права голосовать по адмандатному округу. Но из этого с необходимостью выходит, что местных избирателей по адмандатному округу Думы на этом участке было зафиксировано на 108 человек, больше, чем по федеральному округу. И спрашивается, что это за... Такие странные 108 человек, которые имеют возможность голосовать по одному мандатном округу и не имеют права голосовать по о, округу федеральному. Значит, вопрос на повестке. Сколько таких странных участков у нас всего, если посмотреть полностью итоговые протоколы выборов? У нас 940 было. А то есть фактически половина участков. И на них обнаруживается примерно... Чуть более 9 тысяч человек, которые имеют право голосовать по одному округу, но не имеют право голосовать по федеральному округу. Что могут, э, не иметь желания, которые... uh, нет, тогда не из Мы в, в, в, в, в, в, в избирателей. Uh, uh, в нашем городе замечательным образом проходили еще выборы в городской парламент. Это дает нам возможность анализировать не только протоколы по выбору в государственной думы, но и протоколы uh, по законодательным собраниям. Всего четыре протокола. Uh, uh -huh. uh, мы можем uh, сравнивать интересные вещи. Вот про первый пункт я уже сказал, второй пункт это находить участки, где люди имеют право голосовать на выборах в законодательное собрание, но не имеют права голосовать по федеральному округу в Думу, находить участки, где избиратель имеет право голосовать по одномандатному округу Думы, но не имеет права голосовать по единому округу ЗАГС. Удивительная ситуация, человек вне пределов своего одномандатного округа Думы может оказаться легко, всего их возим. Выйти за пределы единого округа ЗАГСа, если он голосует в пределах города, он не имеет никакой возможности. Да, я знаю, что существуют некоторые экзотические случаи, когда люди до 28 августа со временной регистрации подают заявление о включении их в список, тогда они имеют права голосовать на исключительно на выбор думу. Но я узнавал, таких людей ничтожно мало, по одному два человека на территории избирательной комиссии. А, следующий свой пожалуйста. Что же нам дает сумма всех вот этих вот удивительных людей, которые каким-то образом теряют право голосовать на тех выборах, на которых должны, и имеют право голосовать на более каких-то специфических типах голосования? Мы получаем, что в городе 78% участков, на которые такие люди так или иначе присутствуют. И вот на этом графике показано перекрытие таких странных категорий участков, да? Самое массивное 67% у нас участков, где существуют некоторые местные избиратели, которые могут голосовать по одновандатному округу думы, но не могут голосовать по единому округу ЗАГС. 50% следующее перелечение, я уже говорил, значит, где избиратели могут голосовать по одномандатному округу думы, но не могут голосовать по федеральному округу думы. И наименьший процент э, – это участки, где местные избиратели по выбору в собрание больше, чем э, избиратели по федеральному кругу думы. Тоже невероятное, как бы, э, невероятные избиратели. И только 22% избирателей, если смотреть только по этим показателям, 22% извините, участков у нас э, оказываются в этом смысле без аномалий. Следующий слайд, пожалуйста. Но на самом деле это вот были все невозможные события. Есть события, которые, вероятность которых чрезвычайно мала, но тем не менее по ним тоже можно анализировать. Значит, 485 участков, где количество проголосовавших подкрепительным по однодатному округу Думы оказалось выше количества проголосовавших подкрепительным по единому округу ЗАГСа. Как я говорил, оказаться вне пределов единого округа ЗАГСа невозможно, вне пределов одномандатного округа Думы запросто. Да? 95 участков, где количество проголосовавших под крепительным по единому кругу ЗАГС оказалось выше количества проголосовавших под по федеральному кругу Да, за пределы федерального кругу выйти вообще невозможно. Понятно, что здесь как раз может влиять то, что люди странным образом либо теряют подкрепительные, либо отказываются от участия в выборах по конкретному типу голосования. Но, тем не менее, не странно. Еще одна страна, следующий слайд, пожалуйста. Это множество количество участков, больше 500 где количество проголосовавших по открепительному устрелению по одномандатному округу Думы совпадает с числом избирателей, проголосовавших по по федеральному округу. Значит, что это означает? И никто больше на этих участках не голосовал, что все, кто пришли, все вот на 2009 участке, все 108 человек, которые пришли по открепительному голосованию оказались странным образом внутри своего одномандатного округа. То же самое, вот про следующую группу участков-лидеров. Их всего 500 в нашем городе. По выборам законодателей собрали абсолютно аналогичные картины, тоже порядка 500 участков, где такие странные совпадения происходят. С точки зрения вероятности событий совершенно невероятны. окей. Следующий слой, Да. Значит, в начале конструктивные выводы. С чем это связано? С нашей точки зрения, это связано с тем, что не соблюдается процедуры подсчета голосов, не соблюдается как бы, закон. Люди подсчитывают голоса на участке и подбивают протокол, только чтобы сошлись контрольные соотношения. Но практика показывает, что если мы обнаружим какие-нибудь соотношения, которые законом не предусмотрены, мы всегда в них выявим какие-нибудь безумные аномалии, потому что люди, занимаясь подходом контрольных соотношений в законе прописанных, не обращают внимания на, собственно, на здравый смысл. Значит, с нашей точки зрения, контрольные соотношения это инструмент проверки обнаружения ошибок при подсчете, а не замена подсчета голосов. То есть подогнать идеально невозможно. Как ни подгонять, все равно вот всплывут те или иные аномалии. И любой здравомыслящий человек сможет, даже при относительно честно проведенных выборах, усомниться в легитимности их результатов, если будет видеть все вот случаи, которые я показал. Намного эффективнее и честнее считать все как того требует закон по пункту предыдущий слайд, пожалуйста, клавиши назад. Да. Значит, наблюдатели Петербурга проанализировали порядка полутора тысяч протоколов, которые были получены наблюдателями, сейчас, ну, И сверка их с результатами, опубликованными в системе Гассубора, показала, что 17% их не соответствуют, переписаны, не соответствуют тому, что опубликовано в системе Гассубора. При этом, насколько мне известно, победки повторно. В системе газ по Санкт-Петербургу только один опубликованный протокол, где нисходился мат-баланс бюллетеней. Мы проанализировали строки, которые переписывались в протоколах. И из них попытались предположить намерение. Значит, на первом месте порядка 50% протоколов переписываются для того, чтобы подбить контрольные соотношения. Но переписываются в том числе и протоколы, где контрольное соотношения сходятся. Это делается, чтобы подбить баланс подкрепительным, чтобы исправить количество избирателей, чтобы было соответствием между протоколами различных типов, чтобы зачем-то избавиться от утраченных бюллетеней. Ну и вот в этих выборах количество переписанных протоколов для того, чтобы изменение расклада результаты результат к кандидатам были избирательным объявлении было минимально 7,3%, ну и все это можно было бы давать достижением. 7,3 от 17. Да, 7,3 от 17, да. Это не от общего количества. Раньше было переписано по 10% от общего числа. Да, да, а, ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Можно показать последний. Большое спасибо, кстати. Хотелось бы получить вот по этой семье. Обязательно, конечно, готовить. Постальные тоже нужно. А, да, я, я, я, уж, я уж не буду говорить про то, такое общее место, что примерно 95% выгодных протоколов не соответствует правилам оформления протокола. Да. Да, что в первую очередь, если мы говорим об изменении законодательства, нужно менять саму процедуру. Видимо, подсчет голосов составления да. протокола, она слишком тяжелая в условиях, когда подсчет идет около пяти, о пяти К сожалению, так. Там никакие великие люди целовать, в математике, в отношении института будут крепить ему Считаете его целесообразным Я считаю целесообразным исполнять закон, а не подбивать контрольные соотношения. Не есть досрочно. То есть как то институт досрочного долга, да, есть институт не умиряется. Доклад у меня несколько подробнее сделать. давай 4, 2. 4 должно было быть По-собому, Ужасающее количество участков, где получено... Да, тема другая, тема не скрепительными. 78% на 78% участков получены нереальные числа, как бы доверие к которым не просто сомнительные, которые могут существовать с какой-то минимальной вероятностью, а которые попросту не могут существовать ни с какой вероятностью. 78% участков в городе, и это проанализировано только на крепительным зрением. Мы вместе еще запасе несколько других uh, анализов, которые покажут, что этот процент можно довести до 90 с Надеемся, что как раз методический центр Сделают все, чтобы участковая комиссия больше такой, а, скажем, ерундой не страдали на выборах. Да, ну, да? Я хочу да. реплику. Да. Вот хорошо, что вы это сказали, Дмитрий Валерьевич. Дело в том, что у меня есть личный опыт. Я могу подтвердить просто личным наблюдением одной из ваших позиций о том, что на избирательных участках очень часто человек, который приходил с открепительным удостоверением, выдавали сразу все бюллетени. Я как раз считаю, что действующие открепительные задержали абсолютно всю информацию для того, чтобы можно было определить, обладает человек избирательным, активным избирательным правом вот здесь конкретно в этом месте, либо не обладает. Другое дело, что члены участковых комиссий они не понимали этого, они абсолютно не понимали, как работать с открепительными удостоверениями. Да? Я приехала туда, на этот избирательный участок, на Фонтанке в Центральном районе, не буду называть пока его номер, Значит, по совершенно другому поводу. Там человек вдруг обнаружил, что за него уже кто-то проголосовал. Ну, с этим там полиция разбиралась. И я поговорить просто с председателем, да, желая каким-то образом все-таки не раздувать этот конфликт, вдруг от нее узнала, вот то, о чем вы говорите. О том, что по открепительным удостоверениям там проголосовало столько-то человек, и все проголосовали по всем бюллетеням. Мы с ней посмотрели все списки, посмотрели эти открепительные удостоверения. Я объяснила, как это определяется, да, что там в открепительном быстрее четко написано, в каком избирательном округе человек обладает избирательным правом. Да, причем и в открепительных подуме, и в открепительных по ЗАГСу. Она этого не знала. Не знала председатель участковой комиссии. Так вот. что говорить о членах участковой комиссии, которых сажали, например, в некоторых случаях на выбор. Я вас оборадуюсь. И в тиках-то не все знали. Нет, путались. ну, Дмитрий Валерьевич, просто ну, я, я о чем говорю? Плохо конечно... научили. Не да нет, ну плохо, да. но мы не должны. Вот спасибо, конечно, за эти сведения, но и просто из этого надо сделать выводы человека. и понять, и как действовать дальше. дальше. В том числе будет и в этом методическом да? кабинете. Это ну, очень ну, сложно. Я, да. Завершает нашу дискуссию да, да, Лада Валерьевна. Хотел да. да, нас уже просят поделать в Ситуация, которая сложилась да, на выборах, она идет практически по всей стране. Мы не говорим сейчас о каком-то отдельном округе, да, о каком-то отдельном субъекте. Так, мне кажется, что решая вопрос об обучении... Нужно параллельно обязательно решать вопрос о том, что если вся страна не может этому научиться, то значит все-таки нужно да, идти да, параллельно да. по упрощению процедуры, да. либо второй момент по иному пути формирования участковых комиссий, потому что та система, которая есть, ну, как бы, да, анализе такой объем профессиональной информации, по которой должны проводиться выборы участковых комиссии, людям, работающим там на непрофессиональной основе, а, в общем-то, на обществе. Ну, это как общественная нагрузка. Фактически несовместимо, поэтому, безусловно, увеличивая объем. Обучение нужно и работать над изменением законодательства в этой сфере. Согласна. Извините, ради Бога, что я вмешиваюсь еще раз. И не только законодательство. Вы понимаете, мы живем в 21 веке. Да? Мы постоянно там из новостей, из газет еще откуда-то узнаем, что является стратегическими направлениями развития нашей страны. И мы видим, как вкладываются деньги в какие-то, в экономику там, в определенные сферы я не знаю, там, в военную технику, в органы правоохранительных, ничего куда-то. Но у нас совершенно никто не занимается инновациями в сфере избирательного, избирательных действий. Ну разве это дело в 21 веке, люди, я не знаю, там, сутки, а то и больше, сидели, вручную все это считали, переписывали. какой-нибудь Боливии, да, уже давным-давно все оборудовано счетными машинами, QR-коды, которыми мы гордимся, на самом деле уже много-много лет применяются во многих странах, включая Латинскую Америку. Вот над чем надо работать. Сам принцип подсчета голосов, вот я абсолютно с вами согласна, он сложен, и он вообще не соответствует природе человека. Человек не может с 7 часов утра Конечно. до, я не знаю, там, полудня следующего дня быть достаточно внимательным. А здесь, да? он был уже в данном случае, Все, коллеги, да, на, выход. на выход. Да? Спасибо всем,